Динамичный Mitsubishi Outlander XL. Только в октябре от 879 тысяч рублей. Mitsubishi. Надежно. Воспользуйтесь специальной кредитной программой Mitsubishi Motors Finance для приобретения автомобилей Mitsubishi.